Об этом нам расскажет сегодня Арбат. Что же они ответили? О чем думают жители Арбата? Нет таких вариантов, и матерных тоже нет. Ну, да, да, вообще-то, эта картина значительно ближе к реальности. Конечно. И вы тоже знали, да? Все с психикой в порядке. Мухарабинзоны, не знаю. Червяк там какого-нибудь Даниэля, вот, я не знаю, да, там, что еще может быть Какие -то умные с... люди на Арбате, я поражаюсь Да, респект, люди Всем привет, я Алина, и это Маткульт-шоу, где две команды должны ответить на два вопроса Но задача усложнена тем, что ответы на эти вопросы подготовили прохожие нашего города что такое улитка Паскаля и какая книга стоит на полке у математика? Об этом нам расскажет сегодня Арбат. Извините, можно вопрос? Пожалуйста, быстрый вопрос. Понятия не могу. Не могу сказать. Не знаю. Я даже голову ломать не буду, а вы скажите, что это такое. Даже не знаю. Да все что угодно. И над этим что же они ответили? О чем думают жители Арбата? Над этим будут рассуждать... Две команды. Команда математиков Алексей, Тимофей. Привет, друзья! Маркуш, привет всем! Меня зовут Алексей Саватеев. Я популяризатор математики. Вот этот канал мы с друзьями ведем. Езжу по всей стране, читаю лекции и для маленьких, и для взрослых. И сложные, ну не самые сложные, самую сложную математику я и сам не знаю, ну там с некоторых уровней вниз уже до самого-самого начинающего. Вот так вот, оставайтесь с нами, всем от привет еще раз. Всем привет, меня зовут Тимофей, я единственный не блогер студии сегодня. Я закончил 179-ю школу, учусь на Мехмате и просто пришел к Алексею, потому что тут здорово. И команда книжных блогеров. Григорий. Еее, книжный блогер вперед. И Александр. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, я веду YouTube-канал Книжный Чел, подписывайтесь, скоро Алексей Саватеев придет ко мне в гости, я думаю, что мы очень интересно поговорим, рассказываю там про литературу, про тренды развития общества, у нас есть подкасты, у нас есть самые разные ролики, рекомендую лучшие книги, check it out, математика, респект. Привет, меня зовут Шурик, у меня есть канал на YouTube Uncle Шурик, очень интересный, занимательный, там много обзоров хороших книг и плохих тоже. Пройдите, подпишитесь, и будет у вас все хорошо в жизни. Буду рад сегодня участвовать в этой игре, показать преимущество литературной мысли над математической. Правила игры будут следующие. Нам даны пять вариантов ответа. Мы задали вопрос прохожим на Арбате, что они думают по каждому вопросу. Итак, Первый вопрос будет «Что такое улитка Паскаля?» Что такое улитка Паскаля? Что такое улитка Паскаля? Как ты ее себе представляешь? Как вы думаете, что такое улитка Паскаля? У нас даны варианты, и каждой команде необходимо угадать популярный ответ на этот вопрос. Давайте начнет у нас... Популярно в 15, да? Или... Самый популярный 15, да? Два следующих 10. Да, наоборот. Это получается... Ты топ... знаешь, что такое куритка? Поскажи. <свят> это топ-5, то есть вам нужно угадать. Самый популярный <свят> мало <свят> баллов. А, или... наоборот, смотри, да, наоборот, самый популярный мало, это пятерка. Да, а, потому да, что да. его легче угадать, а вот непопулярный будет сложнее. Но опять это топ-5 из всех вопросов. топ кто -то первый. Давайте еще. математики начнут. Литка что Паскали. такое улитка Паскаля? А, да, а, да, а, вот вот, вот представь себе, что ты не отягощен да? <свят> производными, да, вот ты ничего не знаешь. И тебе говорят, что это улитка Паскаля. Не знаю, вот скажем, ты идешь, тебе говорят, что такое муха какого-нибудь робинзона. Вот скажи, что такое муха робинзона? Потому что в математике нет никакой мухи робинзона. Но вот, вот что бы ты сказал, давай так рассуждать. Ну, у меня два варианта на самом деле. Первое. Давайте я выскажу его, что это его карманная муха, вот был знаменитый Робинзон, у него был знаменитый Пятница, да. и у него была знаменитая муха, муха Робинзон. Я забыл, что был я случайно да. фамилию выдал. А, замечательно. Это просто теорема Робинзонов. Э, не сразу. Друзья, у вас время ограничено на рассуждение, так что давайте-ка побыстрее. Но, наверное, вот был знаменитый Паскаль. У него была любимая улитка, которую он у себя хранил в аквариуме, и которая жила у него долго. Улитка Паскаля, Да. А, был такой Паскаль. Угу. Я думаю, у него была улитка. Да, отличная. Да. Она вошла в историю. Да. А это одно слово или это объяснение? Одно слово, но могут быть какие-то альтернативные да? варианты. Да. То есть это любимая улитка, ну, блеза Паскаля просто, да, Ко ну, который эм, ну, жил Не знаю, что люди знают, что Паскаля звали Блез. Кстати, <с здесь другой, это его отец. Давайте, ваш ответ. Какое слово может быть здесь загадано? Как это ну, улитка ну, открытая паскаль. Ну, а, улитка открытая паскаль. То есть все равно так или иначе, слово улитка, ну, ну, ну животные, как, что это улитка Наверное, это улитка, да, то есть животное, но ну, улитка это улитка. То есть один из ответов, наверное, будет улитка все-таки. Из-за него нам дадут 5 баллов. Наверное, Потому что он, он думаю, самый популярный, да. правильно, да? Будем ли мы брать самый популярный или будем пытаться вы? вы, вы у вы вас будет несколько попыток. поэтому… понять какой супер. Ну давай возьмем улитку. Я Вернее, улитка, которая жила у него дома. Я принимаю этот. Ответ. Ага, и мы, как я и думал, получили пять. <связать> <связать> <связать> У нас просто из-под ног почву вытащили. Животное или еда? Да, да, потому что а кто-то сказал, что ее можно есть. Ну, бу э -э типа булочка, а -а -а. Любимая. улитка. Любимый. Он я же французом был. По а, да. Да. Чем -чем? Ну, просто ассоциация какая-то. Улитку? Улитку, по-моему, я ел. Это не ела не улитка, а устрица. Да? Ну, да, ну, наверное, еда, да, какая-то. А, с домиком. Улитка, да? Молодец, правильно. Что такое улитка Паскаля? Как ты думаешь? Это улитка. Правильно, хорошо. С чем ассоциируется с это? Улиткой. С улиткой. А? Или меню в ресторане. Угу, хорошо. Ну, это какой-то морепродукт. Мор... Морское животное. Ага. Друзья, ход переходит. Вот. Второй команде давайте. Книжные блогеры. Судя по фамилии, да. Блин, у меня больше нет вариантов, кроме того, что Паскаль это язык программирования. Может быть айтишников сейчас много и они скажут, что это что-то там, что-то, из программирования. Слушай, наверняка есть вариант, что это улитка, что Паскаль открыл улитку, ее у нас болезнь какую-то открыл, в честь тебя приятно потом, а так улитка нормальная. Ну, это был вариант. Животное уже было, да. Нет, это есть? его животное в смысле его животное, а в честь него названы. Ну да. Но это ты думаешь, это отдельный вариант будет? Конечно. Угу. Стоп, стоп, да. А улитка вообще это животное? Это же все, все, все. Как... все животное, что животное. Живое существо. Все, все, что не мертвое, это животное. С точки животное. зрения биологии, конечно. Что это? Членистоногая какая-нибудь. Да-да, люди да, рыбать, они прям да, это животное? <laughs> они, такая, Извините, они. если я сейчас полную чушь сказал. Биология. Давай, открыто. Но мы <laughs> тоже Паскаль знаем, Открыл вид улиток. Любимый у себя где-нибудь Давай, давай, так, да Есть такой вариант? Какой <concerts> именно? Что? Это улитка, которую открыл Аск Паскаль И в честь него она названа К сожалению, нет такого варианта вы что думаете? Честно говоря, у нет никакой ассоциации с улиткой Правда нет С чем ассоциируется просто название? Ни с чем Я тоже не могу сказать Ход переходит команде математиков. Я думал, пока вы сказали, Давай. что я не обременен интегралами, производными и прочими прелестями. И вот иду я по Арбату, справа ломбард, слева магазин драгоценностей. И вот если я такой прекрасный человек и весь нарядный, я, конечно, знаю про яйца в Фаберже. Вот есть яйца Фаберже, а есть улитка поста. Может, это просто драгоценность? Что? Кого яйца? Фаберже. Это такие драгоценности. Это не, не яйца вот в таком, да? Брутальном смысле слова. К сожалению, нет. Может, я что-то путаю, но, насколько я знаю, есть драгоценность, которая так называется. Яйца по так и называется, что ли? Ну да. Что я единственный? Все знают, как я. Я один не знаю, что такое яйца побержать, что ли? Да, да. И ты знала? Конечно. И вы тоже знали. От а тебя что-то скрывало это мир? Драгоценности, да? Ну да, вот в форме есть. Ну, безусловно. Ну, не у всех, но у всех участия да, Так, давайте не будем отвлекаться. Так, а я должен, при этом я сейчас должен что-то угадать, да? Да. да. да что вариант занятия, там? Так это драгоценность. Она выставлена в музее, и она много денег О, стоит. О! Это... Паскаля? Да. Вот был такой ювелир Паскаля, возможно, который сделал свою улитку. Слушай, ну, Реально работает, работает вот этот самый. Ну, Но дав -дав... это не факт, что он работает так в арбатский жизнь. Я согласен принять а версию как, Тимофея. Как этот вариант подытожить? Потому что ты О. рассказала историю большую. Драгоценность. А ну такой предмет э, антиквара какой-нибудь, ну что-то, что вот у Паскаля там так или иначе связано с Паскалем, я не знаю, как там Фаберже со своими яйцами, почему они драгоценными его яйца, но соответственно вот в данном случае, наверное, как? -то. Но это неверный ответ. Я, прошу прощения, не готов, честно. Говори, что такое улитка Паскаля? Что это за улитка? Поэтому мы переходим к следующей команде, давайте. Может быть, попробуем спрограммирование, Это название коктейля какого-то, знаешь, секс-табляция. А Паскаля. улитка Паскаля. Звучит неплохо. Раз Размешайся, но вот это вот. Не, подожди, у нас больше времени. Круто. Не, ну а вдруг он есть, сейчас мы другой ответ выберем, и они начнут. А все варианты, которые... Когда вы сказали, типа, идите, у нас нет времени, отстаньте. Это тоже есть варианты? Нет. Или Или первый вариант это чё, Да. Нет таких вариантов, и матерных тоже нет. Тогда давай коктейль, мне кажется, это нормальный мне вариант Мне кажется, этого нет, но давай Коктейль Ну прикольная версия же Коктейль Да Ну я думаю, после этого шоу такой коктейль обязательно появится, но сейчас нет Что такое улитка Паскаля, по вашему мнению? Улитка Паскаля? Ответит, ответит мой лучший друг Михаил Так, Михаил, что вы думаете? Я не знаю Блин! Давайте Ну а что еще? Математики Ну хорошо, вот смотри, все-таки Арбат Независимость за углом какая вероятность, что некоторое количество народу прошло именно математики и дали ответ, что это кривая, то есть истинно, ну, на самом деле. Я бы весну предположить, что... И сразу мы тогда возьмем Куш, потому что этот ответ может быть только последним по популярности. Ну, потому что математиков не очень много даже на Арбате. Но все-таки, если, как бы, если, если встретился один, два, три математика, то они, естественно, скажут, что это кривая, да? А, кривая. Ну, линия. Да. Ну, то есть математический объект. Вот я не знаю, примут ли у нас такой обобщенный ответ, как математический объект, или потребует его детализировать. Но если бы у нас приняли ответ, что это математический объект, то я бы попробовал его дать. Но вот, соответственно, можно предположить, что это математический объект. Попробуем дать такой? Это справедливо. Давайте. Математический объект. Это хороший вариант. Был ответ кривая, но шестым пунктом он не вошел в пятерку. К сожалению, мы были очень близко. Ха -ха -ха. Да, вот. вот это эпик фейл так, Что, он, прямо действительно, вот он был шестой Мы с тобой книжные блогеры Ну теоретически, те, не, не, не, теоретически. Подожди, подожди. А... Теоретически кто-то может Улитка Паскаля звучит как название Какого-нибудь второсортного Бульварного романа В принципе название книги Или фильма Не знаю Ну фильм наверное в меньшей степени Название книги, как тебе такая версия ну что, два каких-то слова там. Гарри Поттер и улитка Паска. Да, да, да. Или что-нибудь такое. Название чего Название. Это название Карлсон, и унитаз», Часть четыре там. Название это произведения. вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще Продолжение трех вот этих э, Астрид Лингрен э, написал Карлсон и Унитаз Ты написал, написали, да? Да, да. да? Я в детстве написал продолжение Гарри Поттера в третьем классе Гарри Поттер и Кузнечик И Кузнечик, о, Чего а у нас есть улитка? математический Кузнечик наибольшего общего делителя а Математический Кузнечик, это термин математический Про вот, все это. Есть, Себя спросили, математич. что это? улитка в Аскале, на Арбасе. быстро Вот быстро, да, ты быстро, проходишь Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Первая Ну лица. вот давай книга, давай книга все. Название книги Книга к сожалению, нет. Нет? Нет, нет. Давайте ваши... долго игра, мне кажется. Давайте вместе я им, не знаю, просто не... варианты давайте... Сейчас это больше нет, прям. Улитка Паскаля, улитка Паскаля. Звучали вообще, правильные варианты, похожи, я на скажу... Но еда Но это еда. Да, Всего да. уже было, еда была. Но, может, это еда как французская еда? Как... Давайте попробуем развить мысль про математические термин. Да, да. Где еще может Паскаль встречаться? Здесь но его тоже, наверное, знают не очень многие. Улитка Паскаль и треугольник Паскаля, Паскаль, конечно, а, так, а, может, это число? Паскаль, э, смотри, я тоже Паскаль, это то, в чем измеряется в физике. Что он измеряется? Давление, да? А, если я не ошибаюсь. Физику, конечно, сейчас будут, сейчас меня убьет, но, но, но все-таки Паскаль измеряется, по-моему, давление. Значит, соответственно, улитка Паскаля это, видимо, ну, как бы ситуация очень высокого давления, например, да, при которой улитка уже ломает. У нас есть шанс, мне кажется, это наш шанс, да, вот туда. Испытание, да. Испытание давления. Или ситуация. Ну, это какой-то физический эксперимент. Вот я бы такой ответ дал что улитка это физический эксперимент, в котором давление, например, столь велико, что улитка уже лопается. А может быть не усложнять? Может не усложнять. Я, я бы просто оставил, вот опять, если примут, физический эксперимент, да, физический термин, физический эксперимент. Хорошо, это что-то из физики, это, это, это какое-то явление физики. Хорошо, я принимаю этот ответ, теперь надо вспомнить, где он был. Да. да. Отвечали, что это физика, а -а -а. физический термин, и, возможно, Круга. это связано с скоростью, потому что улитка, улитка очень медленная. С чем ассоциируется термин? С физикой. С физикой, ага. А вы что думаете? С физикой. Вы что, повторяешь за ней? Да. А улитка Паскаля, что это может быть? Ну, просто ассоциация какая? Что первое приходит в голову просто? Физикой. А физикой. физикой. Что такое улитка Паскаля, как вы думаете? Какая ассоциация с этим термином? Физика. Физика, да? Что-то с физикой, и биологией. Окей, okay, так, надо, надо думать. Сейчас просто утро, друзья, я сова у меня, есть маска. Давайте соберись, соберись. Давай про IT, про язык В этом городе нет ни одного джаванка, кроме Золотеева. Возможно, улитка Паскаля — это фамилия улитки. Знаешь, типа Иванов у него дают фамилию. У Лины тоже ваша фамилия есть Друзья, у вас звучал правильный вариант. Смотри, смотри, у нас звучал правильный вариант. Это язык программирования. Сто в школе. Блин, даже я знаю, проходил в восьмом каком-то классе, нас учили писать на Паскале. Ну хорошо. Это что-то из программирования. Я согласен. Что-то из программирования. Я принимаю этот вариант. Так. О! Язык программирования. Это все? язык! затащили пятку. Влитка это язык программирования. Звучит как язык программирования. Вы с чем ассоциируется IT просто? В Паскале IT. IT-язык. Ага. А вы теперь наравне, 15-15, да, давайте первый, тот и все, да, съем? Нет, тут десятку надо ударить. Нет, четвертый, пятый же остается… Скажи, давай думать, игры. То есть я сказал только один, Есть какой-то очевидный ответ, который мы упускаем. Да, есть Самый популярный ответ мы… Да, вот что происходит? Почему мы не можем угадать популярный ответ? Скажи Улитка Паскаля. У меня есть одна версия, но я ее скажу. Улитка… Ты не говори сейчас, да, сейчас наша очередь, поэтому не говори, чтобы не подсказывать. Улитка Паскаля. Улитка Паскаля. Я иду, вот, я иду такой глупый-глупый, да, ничего не знаю. И мне спрашивают, что такое улитка Паскальда. Еще раз, вот, муха Робинзона, не знаю, а, червяк там, а, какого-нибудь Даниэля. Вот я не знаю, да, там кто еще может быть. А, да. По первому варианту могу Высота... сказать, что Высота. он интеллектуально достаточно ответ, Высота. но просто спутали, на что может быть похоже вот эта кривая то есть на первом месте оказался ответ. Который, ну, арбат, интеллектуалы ходят, прогуливаются, совершают Улит, променад. Улитка Паскаля. Нам сказали, что первый ответ интеллектуальный, то есть, возможно, он все опирается Серьезно, с треугольником Паскаля, да? Но он, ошибочный. он Но ошибочный. Я, когда услышал про улитку Паскаля и начал вспоминать, что это, я подумал, а, это же так штука, которая строится, как окружность, потом еще полуокружность, потом еще полуокружность, и она так развивается. А я, я просто в Википедию полез и у -у -у -у вспомнил после этого, да. А, то есть вы тоже не знали? Нет, я знал на Мехмате, 30 лет назад был. Ну, слава богу, теперь уже не таким тупым себя чувствую. Нет, ну, знать, значит, там как миллион терминов, то есть как только я прочел определение, естественно, все вспомнил. А еще десятый открытый. он больше связан с такими людьми творческими какими-то. — Улитка Паскаля. — Да, первый вариант. Я думаю, тут больше техническое что-то, а здесь творческое. Okay. — Окей. Ну ладно, может быть, это знаешь что? Прибор, которым он вот что-то делал, вот прямо его вот собственный прибор, не знаю, там, забивал гвозди, да, молоток. — Черпак. — Да, черпак uh -huh. Паскаля, да, молоток Паскаля. Здесь улитка Паскаля. Может он что-то… — Как улитка Паскаля. — Шуруповерт Паскаля. — Да, какой-нибудь, да, вот что-то вроде шуруповерта. Вот он выдумал какой-нибудь механизм. Там выдергивание гвоздей, гвоздодер Паскаля назвал улиткой. Ну вот, что-то такое приходит в голову, честно говоря. Да. То что -то... это прибор, прибор, либо технический, либо домашний. Ну, я просто могу сказать: прибор, который изобрел Паскаль. Это такой прибор, который изобрел Паскаль. Ну, Попробуем? или инструмент. Но инструмент, прибор, говорит, да, да. Вот да. что-то такое. Хорошо, вы Попробуем? готовы дать да, ответ? Мы предлагаем, да. Прибор или инструмент. Он не верен. Так, Короче, ну... у меня есть версия Давайте, интеллектуальная. Мужики, да. э, пари Паскаля. Что? Пари Паскаля, если я правильно помню, это философская пари, предложенная э, как раз Паскалем, блезом Паскалем, насколько я помню, ну, о, по о том, мере, что Самый знаменитый Если, это если Бог есть, э, то нужно в Него верить. Это выгодно, потому что если ты не будешь верить, тебя покарают там в аду. А если Бога нет, то ты ничего не теряешь, если ты веришь в Него. Тогда как если ты не веришь в Бога, если он есть, то тебе кранты. Доминирующая вот. стратегия. Поэтому лучше верить в Бога. Какая-то там такая была у него концепция, извините, если напутал. Но мне кажется, что если первый ответ интеллектуальный, но ну мне просто больше ничего интеллектуального. Ну, он с техническим нет. должен связаться. С техническим. Это Тогда нам, нам что, где, что... когда это? Okay. Ну, смотри, От, какая, линия, какая, какая линия, может, типа, спираль, может, типа, такого Да, спираль типа, Смотри, э, там было второе, что вот за 10 баллов творческое Это название картины Во, вот, вот Мне в кажется, сторону, вот да. так Если творческое, это название картины Это название картины Какую-то улитку да? там, может, Все. нарисовали Изи Название картины Черный квадрат Малевича, и улитка Пасхаля Друзья, действительно, Друзья. это десяточка а Художественная, да? Живопись. Живопись, хорошо. Мне кажется, это что-то такое творческое. Творческое искусство, да? Да. Круто, молодцы. Сразу вот взяли Ой, два этих самых, самых больших. Так, осталось техническое. Нет, теперь это последний все. вариант. Нет, это уже пойдет да. самый популярный, никто не угадал. А самый популярный вариант ответа мы оставим нашим зрителям. Вам необходимо угадать в комментариях, что же спрятано под этим словом. Какой ответ был самым популярным. И за правильный ответ получите призы. С собачкой вот имейла. E ну, когда пишешь имейл, e вот собачка. Улитка Паскаля? Да. Наверное, это что-то математическое. Наверное, может быть, алгоритм какой-нибудь. Как процедура У -у -у. Бесконечность? Улитка паскаля на самом деле такая кривая <смех> в общем берем точку ну это окружность любая берем точку на ней и, и, и проводим прямую а вот так прямую проводим и отступаем от окружности в обе стороны на одно и то же расстояние и дальше просто вертим вертим эту прямую сохранением того же самого расстояния обе стороны вот это как я понимаю общее определение Значит, улитки по скале, ну получается какая-то такая странная э, странная фигура причем если расстояние меньше чем э, диаметр окружности то история одна по моему да а если больше то совершенно другая если равно то третья история да вот но вот, значит, дальше, если я вот так вот начинаю тут вот с какого-то момента внутренняя, вот это внутреннее начинает пересекать уже, быть дальше окружности, вот, внешне идет с этой стороны, а в какой-то момент внутренняя тоже пересекает окружность и переходит сюда. Ну и все вместе возникает там... Ну попробуй, хочешь попробуй нарисовать, что, что в результате получится. <с> Я не рискну, а могу сказать некоторое другое э, определение. Да. Такое, что можно представить себе, будто у нас есть вторая окружность такого же радиуса, которая касается первой, и мы берем ее радиус, выбираем на нем точку. Да. Выбираем точку, давайте возьмем ее вот прямо на границе да. двух окружностей, а потом начинаем прокатывать вторую окружность по первой, без проскальзывания и смотрим куда же попадет наша точка как она будет двигаться ah! и вот если точка находится здесь то, тут еще и название красивое кардиоида okay. där, кардио похоже на сердечко и будет выглядеть как-то так идет туда и сюда да обратно и сюда да но это частный случай в литке паскаля да но так можно любую получить а, кажется, другой. Да, да, да, да, да, да, да. Ну, в общем, дальше понятно, что мы не будем соревноваться в умении рисовать с интернетом. Вот, но строгое определение именно такое. То есть это кривая, получающаяся отступлением от окружности на каждой такой прямой линии, на одно и то же фиксированное расстояние. И то, что получится в результате, когда мы все это обернем. Второй раунд. Следующий вопрос. Все участники готовы? Да. Вопрос готовы. звучал следующим образом. Какая книга, вероятнее всего, стоит на полке у математика? книга может стоять на полке у математика? А как ты думаешь, какую книжку любят математики читать? Да-да, А какая книга может стоять на полке у математика? Как вы думаете? Улитка Паскаля? Какая книга может стоять на полке математика? Как вы думаете? <свистит> а, которую написал Паскаль по всей <свистит> <Подождика, свистит> <или свистит> <свою свистит> улитка! Да. Итак, начинает команда книжных блогеров Мы назовем верхний, да? Короче, у нас есть версия, Давайте. Саша предложил, пожалуйста Ученик математики Как? Ученик математики Учебник математики Класс за третий предположил, но лучше не уточнять Просто, учебник математики все верно. Это самый популярный ответ. Просто книга нельзя, по математике. Е -е -е -е. <сих> Какая книга? Книга, книга по математике. Просто книга по математике. Каждого да, да. математика <сих> такая должна быть. это книжка по математике. Фундаментальная... Математика. с теоремами, может, какими-нибудь. По математике, да. Наверное. Да. Михаил. ОГЭ какой-нибудь, я не знаю. То что по математике. Ученик в математике за третий класс годозапёрышки. Нет, только математика. Хорошо, спасибо. Математическая. Математическая. Какие еще у нас должны быть НИЕ? Ну я могу сказать, все что все у меня стоит. Да, у меня на полке стоит территория Олега Куваева, например. Но я не буду предлагать, как вариант. Хороший, хороший вариант. Давай. Вариант <свеч> <могу>. <свеч> <свеч> у меня есть подозрение, что мало кто предположит про математика, что. Первое утверждение. Я думаю, что половина математиков на полке стоит территория. Второе, я думаю, что про нас никто не понимает то мы можем это читать. Математики тонкие натуры, читающие Но на можно, самом деле. Во-первых, у вас стоит, у меня не стоит. Половина. отлично. я и говорю. А вот если взять по знакомым, возможно, что у вас список психологических заболеваний, какой-нибудь такой А То есть какое-нибудь там пособие для того, чтобы не стать психом. О, давай сделаем этот вариант. Отлично. Какое-то пособие, которое... Ну, как бы книга, которая связана с их психическим здоровьем, чтобы оставаться в каких-то рамках. Интересный вариант, но такого ответа не было. Короче. Все с психикой в порядке Значит, что математикам все хорошо с психикой я С точки думаю, зрения что есть людей меня. Мне кажется, что, ну, во-первых, нужно просто подумать про список самых популярных книг в истории Самая популярная книга э, тиражу больше, больше 6 миллиардов, миллиардов хорошо, которая продалась, Библия. это Библия вот. Я думаю, что, во-первых, это угарный ответ, потому что ну, математик, Библия, почему бы и нет? А во-вторых, когда говорят книга, ну, очень многие приходят в голову Библия Поэтому кто-то точно назвал Библию, мне кажется Будет респект, если это будет ответ правильный, прям респект. Согласен, даем этот вариант. Ну давай. давай. Пробуем, Библия. Библия. Ну что? К сожалению, нет. М -м -м. Сейчас, ну давай подумаем еще, давай Религия. попробуем угадать, да, значит и так. Ну, Что-то более техническое. То, может. Что может быть у нас на полке, вот мы математики, что у нас может быть на полке. Гарри Поттер. А может делать более обобщенное утверждение, чем конкретно книга? Потому что граф бисер, например, тоже отлично пойдет. Да, тоже отличная книга. Ну просто сейчас «Гарри Поттер» у всех Даю подсказки, что есть как бы и название книг, есть и авторы, которые были популярны. да. Тут есть и художественный, и научный вариант. У меня есть еще одна версия. Еще и направление. Может, это программирование? Все-таки много математиков задумываются вам питаться mm -hmm. <laughs> ну ну ну это Математика хорошая родного. мысль да но нужно, нужно еще тему подумать ну хорошо нет художественная литература все-таки какая вот самая ассоциируется с математиками художественная литература да а, не, давай слушай давай скажем Пелевин. Вот. это я думаю, что про математиков могут понимать. Не не Просто не, вот. мы, мы, мы не хотим. <laughs> не, ну, не Можно сказать, Давай Ну давайте скажем. Пелевин. Пелевин. Пилевин. И это пятнадцать. Опа! <смех> Дай пять. А как? Адамс а, а, а, а, а, а, Пелевин. А, Пелевин. Подожди, а Адамс это Ричард Адамс, обидатели холмов или что? А, тут, к сожалению, не дали, поэтому, возможно, Чего это с... Слушай, Мне кажется, а? это все... Да конечно, да, да, да, а сняли пусто, а, Белевен, Белевен. Значит, все-таки они про нас понимают, что мы читаем пелевина. количество набрали. Ну, точно не тайные виды на гору Фудзи. почему? На одно из худших, наверное, произведений Пелевина просто... А, мне с... ага. просто... Мне сразу вспомнилось про улитку, которая ползет на гору Фудзи. Ага. И так у меня ассоциация с золотым сечением, у меня сразу какие-то такие мыслительные процессы запустились, я не знаю. У меня Но очень... Пелевин в целом может стоять? Пелевин? Пелевин? Думаю, да. А вот я бы, наверное, сказала, что Адамс. Адамс хорошо. Ну, все, хорошо. Хорошо, спасибо тебе. Короче, стопу до параматематиков скажут, что научная фантастика, потому что они читают это. Сказали, что жанры, направления можно, мне кажется, это тоже Может быть, никакая книга. Стоит. Математика уже ломка учитывала. А никакая. Два миссионера. Цифры, что я. Давай. Что подарим на день рождения? Один другому говорит: давай подарим ему книгу. А тот отвечает, да нет, у него уже одна есть, я видел. Я, ну, я, я, я, я, я тебе гарантирую, что научная, научная фантастика. Стопу долго. Ну ладно, хорошо. Ну давай. А насчет научной угадываю. фантастики, как бы были варианты, но мы просили точнее сказать. Математики? Да. Да, может, даже и фантастику читать. Фантастику, да. Хорошо. Фантика, да? да? Ну да. Спасибо. Конкретно. Слушай, а мог сейчас что-нибудь. Вот какая книга? Война и мир что-нибудь типа, такое, что самое популярное Ну вот я думал про Войну и мир, но видишь, Библия так не зашла Но нам сказали, видишь, нам уже подсказали, что ну что, фантастика, что-то это, но ну, попросили уточнить Есть авторы и есть название книг Есть авторы и название книг Кто может быть Брэдбери, Стругацкий, Майзик Азимов, ну не знаю, ну, кто-то кто известный стопудово это а, Да, быть. насчет этого авторов уже нет, это авторов был единственный вариант, самый популярный так, так, Давай вкинем да, Войну и мир ну, Тогда просто... Нет, подожди, а а, не, а но, но что-то что из фантастики, фантастики есть, правильно понимаю? То есть у просто уточ уточнить да, есть. но не авторов. Есть один автор, да, То один Русские остался. То есть есть авторы или нет? А, есть один научный автор, можно сказать. Давай, каких, давай просто перебором сейчас, мы пока не даем ответ, мы пока брейнштормим. Угу. Какие авторы известных книг есть ученые? Ученые. Да? А, Платон. В последнее время давайте вот, В очень, да, яркая такая личность. Может быть, какой-нибудь Панчин? Uh, у него ст есть Стивен Хокинг. Oh, uh, Стивен Хокинг. Они сняли нас. А все, все, есть, все. Которые, все. Типа, все, все давайте сделать. Хокинг. Да, Давай. ну мне кажется, то, что Хокинг. мы уже Хокинга его ответят. И стояли уже на ножах, что мы сейчас. А мне кажется, ну, Поэтому берите Хокинга, все. Стивен Хокинг. Очень, очень близко, но к сожалению. Да это не тот! Ты меня сбил! Это тот, который смысл. Все, нет. следующий, следующий. Ты. За... Это тот, который бога нет. Очень называется? близко. Давайте. Попробуем да не уже это. Да, сейчас! Сейчас мы вспомним. Сейчас мы вспомним. А, так, так, так, так, так. Вот. Блин, ну хокинг должен а, был. Стой, стой, стой, стой, стой! Сейчас! Вот это вот там у него. И там, а, жив... на, это, на это просто приятно смотреть. Сейчас живу. Блин, как же это было? Мне это же на это. А, я не могу придумать фамилию. Так, вспомнить. давай пока подумаем, кто еще может это быть, ну, если я сейчас. не ну, ну, да, да, да, сейчас э, там. Бог как иллюзия, вот. Вот, вот, э, вот кто автор? Бог... Докинс! Блин! Вспомнили. Докинс! Нет! Ну да-да, она... все, тогда да, давайте. Так, стоп, а кто, кто еще у нас У учен... нас больше нет версии. Кто, кто еще ученый, кто пишет книги про науку? Причем так, такую вот, прям, да, математику занимательную <зас> какую-нибудь. Этот наш, который Воланд, как его Александр uh, Незаров. Давайте а подумаем, вот вы сказали про занимательную математику. Да, Кто-то, кто-то, кто, -то, кто, -то, кто -то такого а, плана математика есть. Математика счет? в манге. <звы> <звы> Китай. в Мы поняли. Вот они знают, они знают, они ответят. Нам нужно взять этот вопрос пока... А я просто знаю. Либо вы, либо мы. Это известно. населец. Есть... знаем ответ. Какой-нибудь там перельман. Все. давайте, давай потому что это точно процентов Наверное, да? Да? Подожди. Я не знаю. Подожди. По-моему, перельманы есть книга про массажский все, Дай вам победу. Все, берите. Перельман? Да, действительно, они подарили победу. Занимательная физика. Физика? Да. Не важно, там все. Я, я естественно, не читал. Физика Пилермана. Окей, ваша очередь. Ваш ход. То, что вы с детства знаете, это произведение. Нет, знаю, а, есть Толкин и есть Хроники Нарнии. Одно да. из двух. Вот одно из двух, Толкин или э, Клайф -Льюис. То, что читали все, мне кажется, дети, или смотрели. Короче, все просто, say no more, ответ Ну, кстати, у Карлсона есть замечательные математические пассажи, там, например, что э, «перестали ли вы пить коньяк по утрам?» Перестал, говорить, этот самый, на, на любой вопрос, говорит Бог, можно ответить «да» или «нет». Отвечай, ты ел эти блины или не ты? Карлсон начинает, значит, этот самый, говорит, «Ну, ты только, ты только думаешь, что на любой вопрос можно ответить да или нет». Ответь, пожалуйста, «перестала ли ты пить коньяк по утрам?» Ну и Фрэккен дальше попала вот в эту ловушку логическую. да? Перестала, молодец, Ясток Добор не приведет, да? Нет, не перестала, да? ну блин, завязываю уже, что бухать-то, да? Понятно. вот, вот. за хороший вариант ты просто начислять какие-то баллы за Плюс балл. Ну да, то есть Карлсона мы знаем все, а? наверное, Карлсон может… Там нет Карлсона, очень хороший вариант. У меня все это стоит на Как работает пропеллер, траектория. Подъем. Давай подумаем, как это называется. Алиса в стране чудес. Вот я хотел сказать. Да, у меня была эта версия. А какая книга может стоять на полке у математика? Вероятнее всего, по вашему мнению. Алиса в стране чудес. Супер, спасибо большое. Офигеть! Ну респект. Слушай, как осенило-то Алиса, Алиса, конечно. Да, Люська, математик, потому что, поэтому да, не конечно, рандомно. Автор, да, конечно, какие умные люди на Арбате, я поражаюсь. Да, респект, люди. А второй вариант ответа остается нашим зрителям. Пишите ваши варианты, и мы выберем правильный. Друзья, команда математиков, вот какие книги у вас стоят на полке? Да, как ну... вас описала аудитория? Что касается книг по математике, это действительно половина книг это книги по математике. По самым разным разделам, но это понятно, может быть даже больше. Но Перельман, значит, скажем так, у меня он есть, потому что я сам популяризатор, и я как бы с ним перекликаю, конечно, у меня он есть. Но вообще у типичной математика его может и не быть, потому что... Типичный математик знает все, что написано в книгах Перельмана, ну и не очень понятно, зачем их держать. Не думаю, что у многих там математиков есть Перельман на полке. Но вот у меня есть. В первом и третьем варианте люди правы. Алиса лиса в стороне чудес есть ну, у всех поголовно. Пелевин. <coughs> ну, вот Пилевина, безусловно, я вычитываю буквально вот и до, потому что я извлекаю как бы какие-то смыслы. Ну, он, он очень близко со временем, все время идет. И он додумывает то, что, что мы не можем увидеть. Он додумывает. но ну, мне, честно говоря, в, в одной организации сказали, что ему из этой организации, да, из нашей вот главной организации, из конторы, ему просто сливают кучу информации для того, чтобы он не ней работал. Поэтому и возникает вот такое вот ту конспирология. Что еще? Ну, на самом деле, вот я уже сказал, что у меня на полке стоит книга «Территория» Олега Куваева. Я вообще считаю ее… Самая лучшая книга, которую я когда-либо читал, ну, по крайней мере, в 20 веке. В 19-м, там, Достоевский кроет все. В, в литературе, на мой взгляд, просто есть один человек, а потом все остальные. Это Достоевский. Ну, кстати, классика тоже да. был вариант. Он был пониже, что, да, классика тоже да, да, есть и. Холмс. Все, полное собрание сочинений канан про Холмса. Все, все произведения в одном огромном томе мне подарили. Странно, все, но не было этого варианта, но это вполне логично. Да, это да. Холмс. Вот, э, то есть Холмс, я знаю, наизусть всего, вообще все просто. И это как бы то, что я тоже постоянно перечитываю. Ну, да, да, вообще-то, эта картина ну, ну, значительно ближе к реальности, чем улитка Паскаля. Да, я согласна. Я думаю, вы составляете хорошее впечатление о себе так. Портрет. Да, математик вот такой. вот, Вот такой у нас математик пошел. Друзья, давайте, книжные блогеры, вот да. ваши комментарии. Вы себе примерно так представляли или как-то по-другому? Ну, я просто знаком с разными математиками. У меня нет стереотипов, что э, математики они буквы не читают, только А, Б, С, И, И. Нет, математики обычно очень интеллигентные, глубокие, чувствующие тонко натуры, поэтому читают, я думаю, больше, чем среднестатистический человек и больше, чем многие гуманитарии, даже наверняка. Это вот, реально, но а? Я уверен, что на первом месте у большинства математиков стоит научная фантастика. И на самом деле, научная фантастика, как жанр э, вот тот же Илон Маск говорил, что вот в детстве читал на меня повлияло, теперь я делаю там проекты, которые меняют мир. Очень, очень на многих математиков сильно повлияла научная фантастика из тех, кого я знаю. А так, я уверен, что все-таки, если прям отвечать по факту на этот вопрос, то самой популярной книгой, которая будет стоять на полке у математика, будет Библия, потому что это просто самая популярная книга в мире. И по статистике, ну это точно так же, как вот было в книге «Думай, медленно, решай быстро» у Канемана, были данные эксперимента, что то чаще встречается э, застенчивый библиотекарь или застенчивый сейлс, э, продавец. И большинство людей отвечают, застенчивый библиотекарь, потому что ну, ассоциируется библиотекарь с застенчивостью. Но на самом деле застенчивых продавцов намного больше, просто потому что продавцов намного больше. Да, конечно. да Это когнитивное искажение, да, да. эвристика доступности, по-моему. Библиотекарь очень мало, продавцов очень вот, мало, Вот, точно вот. То, да, так же, ну, скорее всего, библия у математиков будет встречаться чаще, чем любая другая книга в среднем. Просто потому что их напечатано много миллиардов. Кстати, вот странно, что Стругацкий прям вот... Мне ну, Стругацкий, конечно, что есть, будет. конечно, есть у меня uh -huh. на полке. Но я, я их мало читал. Это некий мой, ну как бы пробел. Я его буду ликвидировать со временем. Вот. но тем не менее. Я думаю, что у российских математиков Стругацкий будут точно в топе и обязательно, «Брэдбери». Обязательно. «Брэдбери», конечно, будет. Я, я вообще взлом, очень сильно удивлен я. таким подбор. Я думал, там кто ну, люди на улице, какие-то рандомные вещи. А тут прям вот. Нет, нет. Ну это арбат, конечно, но тем не менее. А да. в основном, ну, не знаю, не, ну, принципе, это срез, да. Но... Короче, да, не вы... верьте вот этому, то, что говорят, что люди там тупые. Вот видите. Ну, вполне даже очень и умные. Люди, да, кто сам собой занимается, тот не будет тупым. Опять. Да, друзья, давайте теперь подтожим, какую книгу вы бы поставили на полку к математику. У меня получилось две книги, да, случайно так. Mm -hmm. Один это Роберт Антону Уилсон, потому что он. Я не знаю, был математика, он физик, скорее всего, анархист, жрал кислоту, занимался такими веселыми вещами квантовой физикой, и он вообще прекрасный мужик, дед. Поставил бы с удовольствием. В квантовой физике без кислоты тяжело разбираться, я думаю. Да, мне кажется, это клево, когда вот как бы есть какая-то более фундаментальные знания и при этом вот простор фантазии. То есть эту книгу можешь это только математикам, но и каждому. В очень хорошая книжка, обязательно прочитайте. Или выиграйте ее, если вдруг вы а, очень умны и быстрые. И Роман Михайлов, наверное, открытие Но... это наш Рома. Конечно. Да, ну вот типа математики знают. Я знаю как писателя, в первую очередь, как режиссера, а, он писал довольно много книг, их тяжело достать, потому что он издается в маленьких издательствах. Но можно, если постараться. И стоит это сделать. Вот и ягоды это сборник его рассказов. А, купите его, прочитайте. Так, ну моя рекомендация математика, я думаю, что многие уже читали, это бестселлер нашего времени, сложная книга, сразу скажу, но, блин, ребят, вы умные, если вы матан читаете, то с этим тоже справитесь. Начало бесконечности, Дэвид Дойч, тоже квантовый физик британский, современный философ. В этой книге, кстати, достаточно много есть математики. Там есть глава про всякие эксперименты с бесконечностью, про отель, в котором бесконечное число номеров. Я думаю, что отель вот, э, ребята, ребята да, знают э, всякие разные истории про это. Дэвид Дойч доносит в этой книге одну идею про то, что сейчас мы стоим на пороге экспоненциального роста человеческих знаний. И в самых разных э, сферах такое новое просвещение, новая эпоха просвещения, и он иллюстрирует свою идею э, разными концепциями из математики, из квантовой физики, там про мультивселенные, вот вся эта э, интересная, взрывающая мозг, э, концептуальная штука там присутствует. Там есть примеры из истории философии, из современной философии, из биологии, из теории эволюции. И он все это очень красиво сплетает. Я когда читал эту книгу, у меня иногда немножко ломался мозг, потому что я все-таки не математик, но... В целом я ощущал, как я прям во время чтения книги становлюсь чуть-чуть умнее. А это, по-моему, лучший показатель э, того, что книга крутая. Вот, так что начало бесконечности. И есть еще книга, которую бы я советовал всем математикам, Гёдале Шербах. Ее, кстати, написал тоже математик, эксперт по искусственному интеллекту Дуглас Хофштеттер. Но ее сейчас не купить в России, потому что когда я сделал про нее ролик, на своем канале раскупили все экземпляры, которые были. Посмотрите ролик. Гёдель Эшербах. Одна, самая, наверное, умная книга, которую я читал. А вот это будет в топ-3 по э, сложности и интеллектуальности книг, которые я читал. Дэвид Дойч. Всем советую. Вот ее купить можно как раз-таки. А Гёдель Эшербах можно электронную версию. Или на английском. Закажите. Вот, а так читайте книги, друзья, математики или не математики. Тут люди сидят умные, которые подтвердят, что это развивает, в том числе, ваши математические способности, потому что вы мыслите э, out of the box, как говорится, вне каких-то шаблонных рамок, и вы сможете круче решить какое-то уравнение или доказать теорему, или что-то сделать еще крутое. Ну а если мы продолжаем тему, у кого что стоит на полках, да, и что должно стоять на полках, то я могу сказать аллаверды. И на полке у людей, книжных, да, просвещенных гуманитариев, должна стоять книга, которая называется «Математика для гуманитариев». Книга по математике. Книга по математике у меня появится теперь, да? Теперь, да, не только у математиков будут на полке книги не по математике, но и у нематематиков появится книга по математике. С этой книги можно начинать изучение. А, это ваша книга? Да. Все, респект. Тогда с удовольствием. Именно так. Итак. Дорогому Грише от автора, вот так, эта книжка будет у тебя и дорогому Саше, а это у тебя, вот так вот, вот вам книги для Спасибо. ваших полок. И получается мы сыграли в ничью, ничью да, так да. что по-моему результат. Круто, да. Это просто Друзья, замечательно. Цифры есть смотрят. Надеюсь, эти книги, которые ставили наши О, гости, появятся у вас на полке. Также вы можете их выиграть, если отгадаете варианты ответов, которые мы не успели открыть. Принимайте участие и мы разыграем книги. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и все такое. И лайк.